Так, Юр, вот от этой стенки и до конца вот этот ангар. А то, что около него, это не наша. 7 метров. Вот это то, что внутри. Сам ангар, соответственно, сам ангар, то, что внутри, это лот второй. Насколько я понимаю, содержимое этого ангара, это второй лот. Так, Валера, а что нам здесь надо померить, скажи мне? Эти вот эти не Вот эти балки? Да, наверху, у тебя метр и... есть ну метр взял да не я взял на мере -то есть ну давай попросим ну, попрос... юра попросил давай мерить ну а тут больше ничего нет на ну да больше ничего нет 22 Сейчас, секундочку. Секундочку, секундочку высоту я все равно не знаю да высоту тут, Прямо тут мерить надо. высоту вот сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. Все, только сам каркас вот Да. А, балка полая, как ты видишь, с той стороны то же самое. Так, ну а высота? Встань, пожалуйста, около вот этой балки. Да. Ну так вот, примерно. Для ориентира. Да, для ориентира. Так. У тебя там сколько-то, метр 74 четыре, да? 72 потом у тебя Ну, если 72, то раз, два, три, 4 четыре. четыре с половиной Валерки Ну, соответственно, железная арматура наверху до нее не добраться да, да, да, ну, щур, да. смотри вот здесь двойные балки они идут до конца то есть их здесь 7 штук двойных но правда с одной стороны со второй стороны идут одинарные да. Так. наверху крепежка вот они пошли балки крепежки вот. И над балками, над каждой балкой, сейчас я увеличу. Вот они идут. Вот здесь такая крепежка. И вот здесь. И вот здесь она опять же двойная. Вот она, двойная будет. И вот она идет по а, всей длине здания. Это не mm. мы уже сняли еще какие-то аппараты. Газовые баллоны единственные, точно. Вот раздавать. они. А вот по, конечно, по И самой массе, черт 15, его знает. Да, да, да. Ну вот, там одинарная сейчас я вот, получается, если у вот таких вот балок, получается здесь 3, 6, 7, 7, 14, плюс 28, 28 вот такой вот, вот.